Вот уже два года Volkswagen интригует публику тизерами нового Амарока. Хотя, признаться, фанаты модели не ждали сюрпризов. Ведь немцы заранее сказали: свежий пикап будет построен на основе фордовского рейнджера. Тем удивительнее, что вместо стопроцентного клона немцы подготовили оригинальную машину. Общий силовой каркас двух моделей выдает только характерный силуэт. А вот оптика, панели кузова и, конечно, оперение — свои собственные. Салон новоиспеченного Volkswagen а напоминает исходную машину гораздо больше. Во всяком случае, вертикальный экран медиасистемы, фирменный селектор трансмиссии и часть фурнитуры остались неизменными. Правда, чтобы подчеркнуть индивидуальность, авторы «Амарокко» организовали нарочито прямолинейный интерьер со строгими гранями, прямыми углами и обилием плоскостей. В плане габаритов пикап сделался на целый дециметр крупнее, но с весой, наоборот, стали короче. На бездорожье новичок просто обязан обойти предшественника, на что намекает даже глубина преодолеваемого брода — сразу 80 сантиметров против прежних 50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 В продажу пойдут 5 комплектаций, включая роскошный вариант под названием «Авентура», который можно будет дополнить разнообразным оборудованием, например, накрышной палаткой, пластиковым кунгом и другими опциями. Шансов, что «Амарок» хоть когда-нибудь доберется до наших широт – минимум, ведь даже машины первой генерации российская публика покупала, мягко говоря, вяло, больше предпочитая Toyota Hilux и Mitsubishi L200.